Всем привет! очередной раз! Вот такие вот здания Даже страшно заходить, но нам придется туда зайти И немножко поработать Сегодня у нас вот в таком здании два кросса Ну точнее как два кросса, мы будем переваривать Здесь порвали кабель, перетянули его, опять же два дропа И следующее здание практически такое же Общежитие еще существуют, как оказалось. Ну вот. покажу вам, надеюсь. Ну вот забрались мы на балкончик этого общежития, открыли муфту, значит у нас работа какая. Дропчик был у нас перебитый где-то где посередине между этажами, затянули новый. Вот, старый мы откусили Сейчас мы его здесь отследим, найдем Зачистим новый Введем сюда И потом у нас на первом этаже будет еще Сварка кросса То есть вот этот вот хвостик мы там тоже переварим Ну и собственно говоря Здесь все А дальше там уже у нас в другом общежитии У нас сегодня два общежития Там мы будем ввариваться В один кросс Сажать на пон вот, И устанавливать другой кросс там у нас будет один прямой кабель на абонента Тоже ввариваться И будет ставиться пон-двушка И с этой двушки еще на двух абонентов Все это будет с разных волокон То есть, ну, все увидите, все покажу Сейчас поставлю камеру и буду потихонечку работать Для того, чтобы нам отследить Где у нас здесь находятся эти волокна продернуть к сожалению не получается потому что здесь кабель у нас усажен со стороны ввода вот там вот термоусадкой <coughs> и сами волокна внутри кабеля тоже не продергиваются то есть это дробь такой жесткий для этого сейчас я приварюсь пиктейлом со стороны ввода вот оттуда значит, цветану сюда здесь это увижу все откушу, выпутаю ну собственно говоря я буду уже понимать на какие мне волокна приваривать новый кабель к сожалению хвостики оставили вот такие откусили поэтому подвариваться будем сейчас все это делать на руках вот. снимать будет неудобно а потом в процессе уже высвечивания и поиска в муфте я уже вам покажу Подключил светилку, значит, я не знаю, видно вам или нет, здесь вот моргает на изломе. Сейчас я вот этот кабель полностью отсюда удаляю вместе с волокнами освобождаю волокна поновские, на которые этот кабель был приварен, и на них потом буду уже вваривать вот этот новый кабель сюда на пол. Так что не знаю даже, что еще сказать. Ну, смотрите, процесс зачистил. Вот, отрезал точнее. Сейчас будем с вами зачищать тем самым шок-методом вот этот кабель. Все отследил. Вот они у нас два свободных остались. Волокна, которые из пона. Вот. Сейчас зачищу кабель, заведу. Ну и дальше все, сварка, как, как всегда, поставлю на ногу. Смотрите. Ну, вот так вот видно наверное волокна сейчас их извлекаем и выкусываем уже остаток изоляции вот готовый кабель здесь у нас два волокна всего в нем красный синий и два нам всего и нужно сюда все, делаем ввод, крепим хомутиками. Здесь у меня без изоляции. Отмеряем, укладываем и варим. Насчет нужности здесь изоленты даже не могу ничего сказать. Вот сколько делаю. Где-то подматываю, где-то не подматываю. Я не зажимаю до такого состояния, чтобы у меня кабель пережимался и волокна. Я прижимаю так, чтобы они держались. Потому что основная фиксация все равно происходит у нас либо зажимом за трос, либо за диэлектрические элементы. И термоусадка уже в начале самой муфты она является тем же самым фиксатором. То есть отсюда у нас ничего не выдернется. Ну и также вот волокно пон, оно в своем буфере и оно не пережато, как может многим показаться, абсолютно ни капельки. А вот так вот мы ее откусим Так, одеваем термоусадки КДЗС Если кому не нравится слово термоусадка приступаем к зачистке сварки я сейчас сначала сварю вот, а потом уже просветим его на целостность да если э, варить вот эти волокна э, в буфере то есть не снимая буфер с волокна на всю длину то здесь есть один небольшой нюанс Который нужно обязательно делать. Потому что при зачистке его, при протирке спиртом, оно выходит из буфера. То есть вы можете видеть, вот я его вытаскиваю, и оно немножко вот синенькое появляется. Лак. И перед тем как сколоть, то есть вы его провели и обратно его чуть-чуть утопили в окно. Потом уже его укладываем и скалываем. Иначе оно при сварке у вас просто уйдет обратно в трубку, в буфер, и сварка у вас не получится. Ну, это обычное волокно, с ним уже все гораздо проще. Но они бывают, что ломаются. Потому что стали они какие-то... Во-первых, лак стал очень жестким. Я уже говорил в прошлом видео. А во-вторых, сами волокна стали как будто бы хрустальные. И такая тенденция последний год, я заметил. Раньше такого не было. в нули, все хорошо второй варим точно так же укладываем и идем на первый этаж все готово волокончики уложили осталось заделать убор вот, термоусадкой в принципе, вешаем ее на балкон. Ой, ужас, ребята. Ужас, где приходится работать в таких вот местах. Это к тому, что кто хочет стать сварщиком, вот такая вот романтика. Даже стыдно показывать. Такая вот сматочная романтика Подумайте 20 раз Прежде чем идти на такую работу Как и будете всю жизнь По помойкам Так вот а Здесь такая темень Будем все с фонариками. Ну а с данным кроссом у нас будет все гораздо проще. Этот старый кабель мы выведем отсюда, откусим, уберем, новый введем, поставим здесь бандажик из за ленточки, вваримся на пол и, собственно, все, замерим сигнал и на этом наша работа здесь в данном общежитии будет закончена. Мы переедем в следующее. Там тоже будет варка кросс, только кросс там пластиковый другой, но ну, все увидите, покажу здесь я вам покажу, как данный инструмент работает то есть отмечаем ставим маркером небольшую черточку затем берем кабель и вот сюда вот его чтобы видно было, в отверстие вставляем здесь есть отметки насколько зачищать, но нам сейчас отметки эти не нужны у нас с вами есть другая отметка, протаскиваем его до нужной нам с вами отметочки, вот так вот, немножко вглубь заводим под ножи и просто нажимаем, все, после чего снимаем немножечко его в бок, то есть, ну не в бок, а сдвигаем либо в ту сторону, либо в эту сторону И просто стягиваем вот так вот изоляцию так изоляцию стянули вот теперь извлекаем отсюда уже сам приборчик все то есть способ тоже быстрый ну то что здесь немножко я не угадал ничего страшного вот. вот они те же самые два волокна удобно да конечно очень удобно с таким приборчиком но если кабель сам вот этот дроп пошире потолще он сюда просто вот в это отверстие он ну, просто-напросто не входит поэтому приходится применять шок метод а так в общем то Мне пришлось снять изоляцию буфер с волокон с потому что когда открыл кросс то увидел что она вся пережата и перебита и чтобы убедиться в целостности волокон пришлось буфер снять вообще конечно желательно его снимать но я не всегда это делаю если в данный кросс или там в то больше ничего не будет заходить вводиться Позволяет кассета, то можно все это оставить в буфере. Что? Варим. Невозможно. Вот. И вот дела. А завтра у нас? рыболовной выставки на ВДНХ. Так что следующее видео уже будет не про сварку, не про кроссы муфты и всякие помойки. А я надеюсь, что все у нас будет для про рыбалку, про удовольствие и так далее. скажу завтра вам. Не знаю, правда, успею завтра же выложить видео рыболовное или нет. Скорее всего завтра выйдет вот это видео, а послезавтра выйдет видео уже с выставки. Погуляем, посмотрим приманочки, поваляем дурака. Надо же, когда-то отдыхать, не все же работать. сварка Оп. И, и, и, и у нас и у нас на сегодня ой, на сегодня в этом месте все Да, придется видео наверное запикивать люди тут у нас ходят <кричут> кричат матом так все сейчас уложим все дело в кросс замерим уровень сигнала ну и поедем дальше здесь уже до снимать не буду здесь у нас уже вот такая коробочка во втором есть тоже дробь сейчас я его зачищу коробочку сниму и туда его буду заводить. Коробка здесь другого типа. Вот такая вот. Кассета тоже откидная. Вот такой вот. Вот так вот он убрал. Вот. Я сейчас откручу крепеж. Ну и покажу вам. Сейчас уже съемку веду без штатива. Фиксатор снял. И здесь у нас вот такая вот штука. Делитель стоит. Вот он. И одна сварка. Сейчас введем еще один дроб и сделаем две сварки. В принципе, наверное, на этом все. Показывать здесь уже нечего. Сварки вы неоднократно видели. Вводы тоже. вот Да и хотелось бы побыстрее закончить, потому что съемка все-таки отнимает время. Финал, итог тоже покажу. Наверное, как сварено. И, собственно И все. И останется нам внизу такой же железный кросс, как мы перед этим варили. Вот, с установкой по надвушке также буду его вклеивать на двусторонний скотч. Вот, в принципе, здесь вроде поудобнее вот такая ниша. Ну и почище само место проведения работ. Все, ребят, спасибо всем за внимание. Кому было интересно, ставьте лайки, дизлайки. Ну и до новых встреч.